Пусть ваши глаза словно солнце искрятся лучами добра и лучами тепла. Пусть ваши сердца, словно небо, струятся потоками чистыми из серебра. Все золото мира в улыбке прекрасной, в ласкающем взгляде и в добрых руках. О женщины мира, своей молитвой спасите планету у всех на глазах, своей добротой. И своим оптимизмом взрастим в наших деток опору в веках. Своей красотой и своим вдохновением поднимем мужчин, Несравненных в делах. Пусть солнце весны вас растопит сомнения Пусть ветер весны вас наполнит стремлением, Пусть сделает мягче вас прелесть цветов, Пусть делает слаще вас чудо, любовь. Почаще смотрите на образ прекрасный, портрет Богоматери, светом искрящий. Глядитесь внимательно в эти глаза, и пусть вас смирению научит она. Желаю вам жить, обойти все напасти, и каждый ваш вздох пусть наполнится счастьем.